Кип-хоп, ла-ла-лей. И вот сейчас мы похрустим. Хруст, хруст, хруст. Кто любит хруст? Хруст любят все. О, как копчик хрустит. И крестец. Так, все суставы повыдернуем. Нифигаси. Это я так кручу. Ну да, не ждал. Выдох. И еще. Теперь вот так вот выдох. Теперь вставай на локти. Вот так вот на стол, Застолдежись. И локти ближе к друг другу. Друг другу, друг другу. -друг -друг -друг. Слишком ближе вот так, ага. а голова висит, висит, висит расслабляется угу. вот так на руку. Падает голова. Падает, падает. Еще расслабляет, падает. Угу. положись. Голову на бочок. На какой? И вот так. Ничего не говори, не делай, угу. движение мы не угадывай. Все ставится на место, легко и свободно. Вот такая наша тяжелая работа. Переходите к нам лечиться. Сход, развал поправим, починим, подрихтуем. Все восстановим. Пока-пока.